Вы талантливы и решили сняться в интернет-сериале «Вкусный Ставрополь»? Ждем именно вас! Приходите в Заявите о своем таланте, примите участие в кастинге интернет-сериала «Вкусный Ставрополь».